Здравствуйте, с вами Руслан Нагарник и Школа Боя Уэй. На этом уроке мы покажем вторую часть раздела темы «Сломать ось». Немножко более продвинутая техника. Итак, суть этого упражнения в том, что мы руками держим за, за руки, за плечевой пояс, а стопа должна максимально со всех сторон, сколько у вас хватит фантазии, как бы эту тему, надавливать сзади под колено на икроножную мышцу и уже как бы э, таким образом ломать пусть, ломать эту вертикаль какие варианты вот, очень хорошо это делать когда например, там партнер близко к вам чтобы да вот вы могли сделать вот это сломать где наступил да, и заломил Вариант подножка идет да, вот я пересекаю колено также также можно попробовать сделать и вот на икроножную мышцу отсюда потом также Отсюда. Оно со всех сторон пробовать э, наступать. А, когда, например, партнер заходит на бросочек, то же самое, он заходит на бросочек, и, и бывает такое, что можно очень хорошо ускорить. Он заходит на бросочек, и в это время как раз можно его высечь. Э, техника не совсем такая как бы, спортивная, но, тем не менее, ее можно отрабатывать. Еще один вариант использования вот этого наступания на икроноженную мышцу, ну, например, бросок меня, партнер меня бросает. Давайте, давайте, давайте. Вот. Сейчас, чтобы было лучше видно, делаешь на эту ногу. Да, вот. он заходит на бок, стоп, стоп, да, и вот пошел еще раз. И вот я облокачиваюсь ногой ему на ногу, как бы облокачиваюсь. Если немножко поздно сделаю, он меня уже бросит. Немножко рано, если я сделаю, я могу его лучше бросить. Поэтому лучше, ну, как бы лучше или чуть-чуть раньше, или... Вовремя дело. пошли, да, вот раз. и он вот. упал. Подход сейчас отработки следующий. Я обычный борец, буду пробовать там разные варианты, а мой партнер работает только ломая ось с помощью рук и стопы. Следующее упражнение это... Проработка, срезание оси, центральной, вертикальной оси голенью, то есть тоже максимально ищем варианты, что мы сейчас предложим, вот какие варианты базовые как для начинающего, так, вот партнер заходит тоже на бросочек мне, да, я могу просто голенью, вот этой частью оси наступать тоже на эту нужную мосту разошел, я, я сразу же раз наступил. Вариант, да. Здесь только раз наступила, ну так неприятно за счет болевого какие Второй вариант тоже э, можно срезать. Я держу две руки, чтобы он мне не, не привязал за ногу. И также я могу вот попробовать на мягкие ткани бедра. и крани, э, э, это голенью кости. ну что, вот, оно так очень неприятно, больно, Тоже как бы срезал. Вот, ну и думать. Таким образом работаем. Но обязательно держать руки, чтобы он вас не поймал и не бросил. Итак, один обычный спортивный борец, другой пробует сыграть уже Так, Да, он еще не успел что-то сделать, он уже быстрее. Так, Оно не больно, просто очень как бы, отключается. Колено, в котором случилось, и мышцы. Ну, вот такого плана отработано. Э, вот здесь длинка узлы И вот на эту зону, оно да, оно в спорте как бы запрещено, но тем не менее, иногда это очень хорошо спасает. Даже там сделать где-то рука вот здесь, для захвата, и пальцем большим вот сюда надавливаешь. Он немножко расставляет, расставляет очень резко, но выключается. Итак, обычный борец. А моя задача максимально сейчас поработать на вот, на лимфоузлах сюда. Давай поднимемся. А -а -а. а -а -а. Срезание руками головы. Несколько вариантов, например, там партнер. Проходит в, ноги. проходит в ноги и здесь я просто вот беру ухо вот по уху режу и я как бы отрезаю туда голову оно очень за счет уха когда ты по уху проезжаешь скручиваешь его а, ломаешь и человек как бы уходит вот в голову отрезал, улетел сделать. Да. Также заходит на бедро, заходит, на бедро вот заходит на кусочек. я также, я беру сейчас по диагонали так голову немножечко отрезает. Любой приклад можно, да, пошел оттуда. Вот пошел, раз пошел. Вот, вот, голова отрезается. Как бы он ни заходил, вот можно срезать голову. Да. Оно так неприятно <с> за счет вот, по листу, по уху, по челюсти срезать и очень хорошо работать. Болевой эффект, когда ты проезжаешь по уху, прорезаешь его, и вот по глазу или по подбородку, оно сильно расслабляешь шею за счет боли. И тогда вот легко делать этот прием. Свободная работа. Мой партнер обычный борец, делает все броски, а я срезаю уже там руками, ногами, коленей, голень, все, как у меня получается. У <соспит> меня... <соспит> <соспит> Панец заехал сюда, да. и я не смог поднять да. Давай. Давай. Давай. Я да, даже, да, даже тяжело, тяжело с... начать. Нет, да. еще не начал. Если у вас техника тяжело идет, вам приходится применять много силы, значит, есть где-то ошибка. И вы должны воздействовать на... Болевые зоны, болевые точки или район суставов, так вот, под колено лимфа, лимфатические узлы вот здесь, которые да, ну и голова, шея. Следующая ошибка. Вроде э, я если работаю над ногой на срезал, но он стоит комфортно, он не упал. Руки не дорабатывают. То есть когда вы срезаете ногой или это, или это, руки обязательно должны быть. Да, немножко опрокидывается. Вот. Когда где-то какие-то броски, проходят и вы пробуете просто отвернуть шею. Нет, здесь надо как раз ребром ладони, пауку резать, искать где-то на глаза, чтобы было неприятно. И тогда он хорошо упадет. Вот это важно. Следующая ошибка, это там, когда вот делают, пытаются делать срезание, спешат. Не, вы, не, не поставив правильную ногу, не выставив ногу, вы уже пробуете что-то делать. Сначала начните медленно. Удобно нога всегда становится, вы чувствуете, что... Удобно она стоит, тогда можно будет срезать. Технику начинаем делать так, чтобы она шла легко, и в ходе отработки увеличения скорости ядра и как бы, сопротивление вашего противника все должно быть легко, тогда техника хорошая. Главное преимущество этой техники, что она не требует больших физических усилий, то есть ее можно работать даже против противника гораздо сильнее вас. И второе, она хорошо работает как первым номером, так и вторым. То есть, Контрдействие или же атака. Так что пробуйте, практикуйтесь, развивайте свою фантазию, свой технический арсенал. И все будет у вас хорошо в использовании этой техники. Если у вас будут какие-то вопросы, пишите в комментариях. Если будут замечания, тоже с удовольствием прочитаю и отвечу. Если вам видео понравилось, ставьте лайк. Подписывайтесь на наш канал. Также при желании можете скачать наше приложение для тренировок, где расписана вся наша методика, вот первые тренировки до уровня профессионал, и можно готовиться как тренерам к своим занятиям, так и спортсменам самостоятельно. Все, всего вам хорошего, до встречи на новых уроках.